Добро пожаловать! Встреча клуба – особенное мероприятие, особенная встреча, потому что этот формат любим не только мы с Настей, но знаю, что любит и коучи, участники нашего клуба, потому что менторинг – это практика, которую трудно чем-то заменить. У нас сегодня два героя <coughs> в виде коучей, и два супергероя в виде клиентов. 30 минут сессия и 30 минут обратная связь. Начинает Настя, на самом деле начинает клиент, э, коуч. <с> вот Настя поможет вопросам. Коуч сначала говорит так, такие саморефлексия, что получилось, что он поменял, если была возможность. После этого Настя добавляет и я добавляю. Хорошо? И потом следующая сессия. Ну что, полетели? Мы сейчас все выключим экраны, и через 30 минут, Лер, ну, как минимум мое лицо появится на экране. Это сигнал тебе, что 30 минут закончились. Может быть, ты и сама закончишь, ну тогда, соответственно, мы подключимся, окей? Добрый путь. Окей. Угу. Оксана, здравствуйте. Раз, я буду стараться, а, заздалегеть вдячна за разумение а, моих помилок, но я буду стараться. Оксана, скажите, будьте знайомы, вы уже с коучингом. Да, да, начинаю. Лера, да, поздравляю тебя с такой сессией твоей. Как ты себя сейчас чувствуешь? Уйти в глубину. То есть мне показалось, я больше была на поверхности, что у меня... По-моему, как получилось, да, это удержать структуру сессии, вот цель, ценность, цели, цель на сессию мы выделили, да, по, про реальность поговорили, вот, про окружение, как дела обстоят, о действиях поговорили, но как будто бы вот все это чуть-чуть так, на поверхности, на поверхности. Ну, на троечку, то есть ты, ты сейчас звучишь по-другому, звучишь именно, за счет чего это произошло, вот сейчас тебе эти изменения? То есть у тебя очень-очень много такая концентрированная таких, концентрация таких сильных открытых вопросов. Было уже под конец, где там были, были закрытые вопросы, встречались, не знаю, с чем это связано, но особенно вот под конец да это было, это проявлялось, а в, в начале их много. Эта школа дает очень потрясающий эффект. Для 50 часов, Лера, это мега, мега крутейшая сессия. Mm -hmm. Все, что ты слышишь от нас, это... Да еще и то, что твое осознания... Ну, туда же, куда, куда и мои, я там тебе ставила эти... Mm -hmm. Вот, потому что, конечно, ну, запрос не в этом. Суть запроса вообще не в этом. Не в, ну, не в опозданиях. Опоздание – это симптом. Вот. а Суть запроса... Ну, конечно, мои галлюцинации, потому что я не задаю вопросы, но я могу себе позволить галлюцинировать, да? Тем более, что клиент слушает, и, возможно, мои галлюцинации будут полезны. Конечно, я бы задавала вопросы. И Моя галлюцинация, что суть запроса – это как раз перестать так себя истязать, ну, моими словами, словами клиента, контролировать и ругать, там, требовать от себя. Требовать идеальности, требовать перфектности вот этой, быть должной. Вот, и это суть запроса. Потому там были фразы «мне в этом комфортно» потому там были фразы, ну, там вот эта история про папу, и самое ценное, что с чем Оксана ушла, это как раз вот эти находки, mm -hmm. да? но что можно было бы делать, чтобы помогать клиенту нырнуть туда, ну, не знаю, раньше, конечно, там, где ты это нашла, в принципе, когда первый раз нашла, вот там было что, э, «я хочу позволить себе» Это первый раз, то еще там больше 10 минут было, было время еще Можно было бы поспрашивать э, И первый вопрос, который бы я задала, если бы даже начало не меняла но покажу, как начало И теперь осталось только «как» Но ты не знаешь, что это такое Это просто фраза Я вам все время показываю, выпить воды – это действие но если ваш клиент в действиях, в плане, говорит, позволит себе, это не действие. Забудьте, это не план. Не, ну, потому что если там несколько пунктов вот таких, это не план. Ты спросила, на самом деле у тебя очень хорошие вопросы как направление, и как зона развития в них, ты прям ну, интуитивно, верно, для 50 часов чувствуешь, ну, какое направление. В общем, я рада, что я на менторинге у, у вас и потому что мне очень хотелось услышать обратную связь. У меня, как вот и... У Валерии около 50 часов, может быть, там, 52-53, и поэтому мне очень хотелось услышать обратную связь и как это со стороны. Потому что когда сам смотришь не так вот, как вы досконально все разбираете, ну, это очень важно знать, чтобы, ну, понять себя, да, услышать. Смотри, то, что... Такая вот эта атмосфера, она очень теплая, очень такая приятная, и она очень такая заволакивающая. Вот в сессии было видно, что ты очень располагаешь себе. И иногда, вот знаешь, вот в этой атмосфере, ну на такими словами компетенции, да, то, что я наблюдала то порой партнерство, оно так немножко хромало, потому что где-то ты вот так хоп, и вот прогибаешься как будто под клиентом. Как это проявлялось в том, как ты ну, так очень осторожно, очень робко, вот твоими словами. Могу ли я уточнить? Хочу, хочу вас спросить. Могу вам вернуть? То есть ты постоянно просишь разрешения на то, чтобы задать вопрос, на то, чтобы что-то уточнить, попробуй Вик. И, и да. И в этот момент теряется партнерство. Конечно. Вы... Эм, ну много сказано. Я, наверное, буду как-то обобщать больше. Смотри, Вик. Безусловно, твои сильные стороны подтверждаю, там присоединяясь к тому, что сказала Настя, и ты сама про это говоришь, ты хочешь, ну, скажу своими словами, все делать правильно. И на сегодняшний день это самое, наверное, важное, что тебе мешает. Вот скажу какую-то сейчас прямо вот такую вещь, знаешь, может, это будет для тебя прорывом. Смотри, ты так формулируешь вопросы, и они у тебя повторяются. Ты как будто хочешь... Ну, для меня это слово звучит как формально. Это не значит, что ты их формально задавала. но когда со стороны смотришь. Как ага. будто бы... Ну, вот смотри, ты спрашиваешь, а как бы вы хотели? Ну, клиент правда может не знать. Не потому что не хочет. Ну, не подходят такие вопросы, когда ты так спрашиваешь... Э и на, ну не находит ответов. Но спроси по-другому как-то. И что? Помогло тебе это? Эм, ну, я не знаю, как клиентки, <с intense> как и не. Ну так вот, э -э -э, если, ты, если ты не знаешь, помогло ли твоему клиенту то, что ты спрашивала, значит, ты что-то не докручиваешь. Викап. Вот я могу сказать. Если ты меня спросишь про моего клиента в любой точке, Ал, как вы считаете, помог этот вопрос вашему клиенту? Я скажу, например, да или нет. «Да, Я давай. очень благодарна вам, во-первых, за такую возможность. Вот, как в Сторис писала себе тоже за смелость это выход из зоны комфорта никого. И для меня это вот, ваша обратная связь это вот тот, знаете, такой цензор, которым вот учись, учись, учись, учись да, вот век, живи, век, учись. И... То, к чему нужно стремиться, то, насколько тонко вы подмечаете вот эти моменты, где свернуть, что за этим, что за тем. Насколько вы этот запрос, вы как конструктор Лего разбираете на отдельные детали, видите его изнутри по всем составляющим. <сёк> Огромная честь, благодарность учиться у таких учителей, как вы. Большое спасибо. спасибо Мне это меня. было очень ценно. Спасибо тебе большое. Для меня эти встречи очень важны, менторинговые моменты. Потому что э, вот это общее поле, где мы можем открыто провести сессию, получать обратную связь и обучаться все вместе, э, это, конечно, круто. И здорово, что есть люди, которые готовы это делать. Э, это показатель того, 50 часов у девчонок за плечами, и они пользуются вот такой возможностью. Это очень-очень круто. Я в этом году была в двух процессах. В прошлом году, в конце прошлого года была в процессе менторинговом, в этом году была в менторинговом процессе, потому что сейчас в процессе сертификации на МСС. Вот. И это очень круто. Это очень важно. И просто бросайте все и идите, когда мы вас зовем сюда но ну, это действительно там денег стоит вообще-то такие такая обратная связь и немалых денег Поэтому приходите находите время и растите вместе с нами благодарна за возможность для нас когда мы даем обратную связь мы тоже растем вот и тоже что-то там где-то подмечаем и как коучи в том числе растем добавля вот. Поэтому, да, присоединяйтесь к нам дальше на другие форматы тоже мы нагенерили и будем тоже активно с вами взаимодействовать в чатах и на других наших форматах сообщества. Поэтому спасибо за сегодня. Да, и все, тогда всем пока-пока. Ой, Ал не слышно. Спасибо, Настя, за сотворчество. Всех обнимаю крепко-крепко. И мы еще готовим очень крутую возможность для всех вас. Ну, не только для вас, но для там, клуба в первую очередь. Следите за нашими новостями.